Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля ля О, грибончик. Вот такой грибончик. Осенний сбор грибов. Грибой. С смотри, с юбонькой, наверное, девонька. Ну, скорее М -м -м. всего. Такой аппетитный. Может он ложный просто? <с -сос> Может быть он ложный. М -м -м. Ты что творишь-то? Совсем еб, ебу дал. Любочу Да ножку не ешь. Может быть опасно, отравиться можно. Заебало. Ставь ножки. Хорош, жрать, блин.